Здравствуйте, дорогие друзья! Мы находимся в центре SunGates и беседуем с руководителем и организатором центра SunGates Майклом Елеховым. Сегодняшняя программа посвящена нумерологии. Конкретно сегодняшнему дню я хочу задать Майклу первый вопрос. Что означает сегодняшний день с точки зрения нумерологии и какие можно дать рекомендации по этому поводу? Да, Спасибо. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, наши YouTube-зрители. Владимир Ну, да, давно мы не беседовали по поводу нумерологии Давайте мы начнем с этого А потом будет еще интересные даты, о которых я хотел поговорить Итак, сегодня 19 декабря 2016 года Конец года Ну и что за день такой 19 декабря? Ну, во-первых, давайте начнем с чего? Ну, сегодня понедельник а понедельник это день Луны и это тоже надо, так сказать, учитывать поскольку он тоже несет в себе определенные энергии и эти энергии именно лунные энергии то есть, во-первых, цвет одежды цвет одежды и, скажем, некоторая атрибутика которую некоторые люди носят одевают, что, в общем-то, дает им энергию. И этот цвет белый серебристый, это касательно дня. Но тут интересная еще другая вещь, поскольку 19 число это Солнце. А как мы знаем, Солнце и Луна, ну будем так говорить, это две главные планеты. Сочетание Солнца и Луны дает очень и очень серьезные эффект и очень серьезные способности тем людям, которые находятся под влиянием этих планет в данном случае 19 декабря это влияние на этих людей оказывает Солнце Уран и Юпитер одно азиадекальное созвездие это Стрелец и какие особенности это то, что 1 плюс 9 это единица, а единица это Солнце. То есть единица Солнца, двойка Луна. То есть вот сегодня как раз присутствуют вот эти две энергии, и вот эти люди, которые э, родились в этот день, они обладают четко выраженным э, солнечным, что ли, так сказать, характером. А солнечный характер это жизнерадостность, оптимизм, это надежда и это, так сказать, радость жизни во всех его проявлениях. Но трудности, они у всех есть, они у всех возникают, но вот эти люди, которые родились именно от числа, их очень благополучно и успешно преодолевают. Я сейчас говорю о такой нумерологии, которая называется халдейская нумерология, есть разные виды нумерологии, на самом деле я уже говорил, нумерология это та наука, от которой, к сожалению, не осталось довольно много каких-то следов, то есть очень и очень мало. В астрологических много, а вот в нумерологии почти ничего не осталось, но в основном определяется типы характера, психотип, скажем так, человека определяясь с точки зрения нумерологии которая сегодня называют пифагорейская нумерология но об этом мы уже говорили неоднократно о том, что сам Пифагор, он не разрешал делать никакие записи и поэтому те следы, которые остались это от тех учеников Пифагора которые сами делали по себе заметки хотя в принципе не разрешалось делать никаких заметок это просто уже по памяти они составляли и так далее, вот это вот то, что осталось но существуют разные виды, скажем, западная нумерология, существует ведическая нумерология. Мы просмотрим несколько вариантов. Но в данном случае речь идет пока о халдейской нумерологии и э, качество характера этих людей определяется вот теми планетами и тем знаком, когда они родились. Э, то есть э, для них, э, в общем-то, все хорошо. То есть в принципе у них все удается. Им. Если мы говорим о их финансовом положении, то, в общем-то, они всегда делают деньги. Они всегда делают деньги. Единственное, в какой момент, и это диктуется очень другими нюансами, скажем так, о чем идет речь. То есть единица, она состоит, в данном случае, состоит единицы и девятки, девятнадцатое число. То есть единица это чистое солнце а девятка это марс это прекрасное сочетание то есть человек во первых разбирается во всех аспектах своей жизни он знает что ему надо делать более того он четко идет своей цели и он добивается своей цели как марс марс он раз, могут разрушить все на своем пути но добиться своей цели и вот здесь так родится опасность потому что ну так сказать не все нужно разрушать для того чтобы добиваться своих целей то есть есть выражение ходить по трупам мы сейчас не берем этих людей во внимание но опять же это достаточно справедливо есть люди которые именно так себя ведут то есть они готовы для достижения своей цели абсолютно на все Мы, кстати недавно говорили по поводу Гитлера который по одной из гипотез продал душу дьяволу для того чтобы завоевать власть на всем миром Чего? практически добился, чуть ли не добился. Не конечно. совсем удалось а? Не совсем удалось. Нет, конечно, ему, конечно, не удалось. Почему? Потому что, ну как, это демоническая личность, а демоны, они рано или поздно, они всегда э, будут побеждены светлыми силами. Так, такой закон. Э, короче говоря, это те люди, которые обладают очень и очень сильным характером. Это те люди, которые добиваются своей цели, но умят рубь, не ни на что и девятка в то же время это мудрость всех цифр то есть эти люди могут быть очень мудрыми если они будут находиться под влиянием жить не под влиянием ума а разума то есть понятие ума и разум это абсолютно разные вещи и эти люди которые родились в этот день они обладая поистине неиссякаемой энергией они добиваются всего как я уже сказал Единственное, в чем проблема может быть в отношении здоровья. В принципе, они всегда довольно здоровые люди. Они не имеют особых проблем со здоровьем физическим. Но что может здесь быть опасность? Какова? Они могут перенапрягаться в своем усердии, в своем старании добиться того, чтобы это не стало своей целью, В своих каких-то мыслях, которые они полностью уверены. Ну и в делах, которые они начинают то есть это может быть нервный срыв нервное э, перенапряжение которое может потом впоследствии отразиться на физическом здоровье естественно вот а, то есть эти люди в принципе являются руководителями то есть они организаторы они должны обладать такими качествами конечно если э, они в детстве к сожалению Родители, наши родители, они э, не знают таких вещей, как правило, в западном обществе То они, понятно, не прививают своим детям качества вот такие, которые им по природе, так сказать, у них есть э, То есть они могут их напрочь забить, и тогда люди рвутся, рвутся из кожи вон Они имеют проблемы на физическом плане, природа их дает свое, но в то же время те качества, они не развиты для этого надо тогда обращаться к людям, которые помогут им развить эти качества ну и соответственным образом они тогда могут завершить то, что задуманное, и перейти к очень и очень серьезным результатам далее, то есть обычно эти люди сторонники власти и порядка то есть они признают, они соблюдают они поддерживают э, все то, что касается законности власти ну и э, сами, сами не только соблюдают это, но и предлагают другим людям, с кем они общаются, тоже, в общем-то, идти в этом ключе а, что еще? эти люди э, часто бывают на воздухе они закаливают свой организм, как правило и что дает им возможность поддерживать и функционировать достаточно долго то есть в здоровом теле, здорового духа, как говорится что еще? что еще? ну, финансовое положение, да, как я уже отметил, финансовое положение достаточно благополучное то есть они действительно делают деньги, единственный момент какой может быть они могут поддаться искушению риску то есть они могут пойти на риск ну и риск не всегда может быть оправдан дорогие друзья поэтому будьте с этим осторожным то есть это может привести и к разорению тоже но в целом в целом они добиваются добиваются и финансового, хорошего финансового положения что еще можно сказать ну очень и очень были бы полезными рекомендациями для этих людей начинать какие-то проекты и какие-то скажем назначать совещания митинги какие-то на те числа которые соответствуют вот влиянию этих планет то есть это все то что связано с единицей во первых то есть 1 10 19 и 28 числа а также что интересно стройки почему строки потому что тройка это юпитер то есть это 3 12 21 и 30 числа то есть вот понятно 1 3 10 12 21 28 19 чисел и 30 числа вот такие в большей степени единицы ну а дальше следующего уже тройка ну числа, которые вот оканчиваются на 3 короче говоря, в сумме дают число 3 что еще? камни, камни драгоценные камни которые мы должны все, ну как, желательно носить это камни соответствующие этим планетам то есть каким планетам солнце то есть это э, желтые, золото скажем э, э, бронзовые золотисто коричневые это те цвета дальше это юпитера это фиолетовые там какие то может быть оттенки розоватого лилового фиолета пурпурного цвета это юпитер вот к примеру аметист э, дальше э, самые счастливые камни самые счастливые камни это э, алмаз это пас, э, это янтарь и тоже ну вот это те камни которые соответствуют тем планетам поскольку планеты э, проявление энергии воздействия планет у нас на земле это камни которые мы должны носить и это помогает там ну каждый камень на определенном пальце желательно носить тогда он так сказать помогает ну и снижает негативное влияние планет, если у нас таковые есть, ну и усиливает позитивное влияние сильных планет. но алмаз вообще серьезный камень и сегодня один из дней, когда он тоже играет большую роль, как я понял. Ну, алмазы, вообще-то говоря, бриллианты, алмазы. Да, следовало бы носить не только, конечно, в этот день, но в то же время, скажем, это в зависимости от психотипа, не только психотипа, точнее, человека, это в зависимости от его гороскопа. Скажем, если я ношу камень, и персень с этим камнем, то это для устранения каких-то тех вещей, которые у меня стоят негативно, планеты в моем гороскопе стоят. Но это в основном свойственно людям, которые, точнее, женщинам, я бы так сказал, в большей степени, которые родились 6, 15, 24 числа. То есть для них это самый благоприятный камень. Ну, особенно если Венера в их гороскопе стоит не в хорошем состоянии, тогда им просто сказать, очень серьезная рекомендация носить эти камни. Дальше. Надо сказать еще, отметить один момент о том, что в этот день, 19 декабря, родился наш незабвенный Леонид Ильич Брежнев. Который всегда призывал звать его только просто Зовите меня просто Ильич Просто Ильич, да И ну, все те качества, которые были перечислены Они относятся к самому Брежневу Единственный момент, о котором меня хотел бы еще остановиться О том, что 19 число относится к некоторым числам, которые называются кармическим То есть в данном случае 19 это кармическое число там есть несколько чисел, которые называют кармическими. Кроме мастер числа которые 11, 22, это мы уже говорили, есть еще 16 число, 19 число, 13 число. Вот 19 число это кармическое число. То есть это, его называют еще по-иному. Это числом неоплаченного долга. То есть о чем идет речь? Речь идет вот о чем? О том, что в прошлых воплощениях Человек вел себя достаточно авторитарно. То есть он не слушал других людей, он считал, что он знает лучше, чем остальные люди, он не считался с их мнением, и он не следовал советам, которые ему предлагались. Это будет означать, что в этой жизни этот человек будет иметь какие-то проблемы, скорее всего. Но, зная об этом, он, конечно, может это все убрать, как мы беседовали на наших каналах астрологами ну в какой-то степени карму можно переписать и в данном случае это тоже надо момент знать и работать над собой поэтому сегодня надо свое эго как можно сильнее убрать потому что что такое единица что такое солнце это во первых очень и очень серьезное эго солнце Ну кто может затмить солнце солнце самое главное то есть если я такой весь из себя царственный, весь из себя такой светящийся, так э, мне никто не указ. Я сам знаю, как делать. И это то, что называется эго. А вот здесь есть нюансы очень серьезные, чему надо было бы, так сказать, следовать, и что надо было бы знать всем, кто вот родились в этот день. Но ну, это то, что сегодня э, касается 19 числа, 19 декабря 2016 года. О чем еще хотелось бы поговорить, эта тема э, относится, имеет отношение к нумерологии. Эта тема очень необычная, может быть. Она, то есть тот предмет, о котором мы будем с вами говорить, он.. Э, не все будут мягко говоря с этим согласны. А, речь идет о такой, э, о нашем удостоверении. То есть э, удостоверение личности. Удостоверение личности, да. А, как мы все знаем, во всех странах принято это называть паспортом. Что такое паспорт? Ну, если мы переведем passport, паспорт, разделим это на две части, то пас это дорога или путь а порт это сокращенное слово портал то есть названия случайно откуда то просто так они не падают не берутся они всегда имеют какое-то свое значение и в данном случае паспорт, паспорт э, тоже имеет свое значение а мне хочется провести несколько так скажем, аналогий. А, о чем идет речь? Удивительно просто, ну, дело в том, что не секрет, наверное, уже то, что я 20 лет занимаюсь э, таким понятием, которое называется сток-маркет или это биржа. А, и я был свидетелем того, что происходило в определенные даты. Вот, значит, о чем о чем идет речь. Речь идет в первую очередь о э, September 11 2001 года. Да? Значит, э, 11, 11, сентября 2001 11 сентября 2001 года. И мы хотим э, посмотреть фильм, который вышел 1999 году, 31 марта 1999 году вышел фильм под названием "Матрикс". Матрикс. Ну, как известно, в Соединенных Штатах э, Америки есть такое э, понятие, как, которое называется водительское удостоверение или драйвер-слясис. Ну, не надо носить паспорт на самом деле нам если мы перелетаем с места на место допустим в пределы Соединенных Штатов не нужно предъявлять паспорт достаточно водительского удостоверения driver's license и driver's license указаны некоторой датой в данном случае указана дата дата когда это driver's, driver's license водительского удостоверения выпущено и когда оно истекает так вот если мы посмотрим этот фильм еще раз и обратим внимание там показан driver's license мистер Эндерсон или НИО то его expiration date 11 сентября 2001 года совпадение может быть совпадение может быть но Хочет с другой вероятности совпадение такое представляется мало вероятно дальше дальше больше то есть э, э, фильм вышел за два года пять месяцев и 11 дней 11 дней имейте ввиду до события печального события 11 сентября 2001 года то есть 11 11 да? Дальше мы посмотрим, что, ну, что было в этот день, помимо того, что мы знаем, что было, и самолеты врезались в эти башни, эти башни, разрушены были, но я в этот день был на бирже. Я видел в реальном времени, как это все происходило, и маркет еще был открыт, вообще-то говоря, биржа еще была открыта. Ее потом закрыли, эту биржу, на несколько дней, потом она открыли. Её, и было сразу значит, падение на такой гэп был на 660 пунктов это я помню, я тогда в этот момент присутствовал а потом продолжалось это падение все вниз и вниз следующий фильм, о котором пойдет речь это фильм, который называется Люси в котором играет Скарлетт Йоханссон кто-то видел этот фильм и там тоже есть Expiration Date дата истечения этого, этого же драйверс лиценса ее показывает стоит дата 24 августа 2015 года ну эта дата многим ничего не говорит, но мне как трейдеру она говорит, потому что в этот день я был на маркете и вдруг ни с того ни с сего началось все начало падать вниз со страшной силой и вот, маркет, э, то есть биржа останавливалась, э, и такого никогда не было в истории 1200 раз. То есть э, искусственно останавливали биржу, иначе мог бы произойти что-то, в общем-то, непоправимое. С одной стороны, это защита, скажем, тех, которые в этом деле участвуют, трейдеров. С другой стороны, это что-то непонятное, что там могло происходить, никто ничего не знал в итоге. И вот маркет открылся, биржа открылась на 1200 пунктов ниже предыдущего закрытия в предыдущий день, 23 августа, на 1200 of, пунктов, это, соответственно, с Dow Jones. Dow Jones сейчас мы не будем анализировать как и что ну предположительно были слухи о том что в Китае была взорвана вот эта ядерная бомба или то что там было применено какое-то ядерное оружие в общем-то слухи были слухи не подтвердились естественно ну и после того как это все упало оно стало подниматься и идти вверх я присутствовал на этом принимал непосредственное участие это было, конечно, очень тяжело, но сейчас не тема, как это я, что я потом делал и как я это делал. Но я хочу перейти к другому фильму, о котором пойдет сейчас речь. Это фильм вышел на экраны 22 января 2016 года, то есть в этом году он вышел на экраны. И фильм называется «The Fifth Wave» – «Пятая волна» пятая волна то есть вообще-то говоря пятая волна Почему пять? но есть очень серьезная скажем такая техника где все идет в волнах и, эти, и это пять волн то есть первая, вторая скажем если что-то идет падение то идет первая волна подъем вторая, третья волна, четвертая пятая, так вот третья самая длинная пятая самая заключительная которая конец скажем так, вот и фильм называется Пятая волна. Так вот, если мы добавим к этой дате 22 января 2016 года 395, 389 дней, простите, э, как это было в фильме, скажем, э, Люси, то мы получим дату 17-14 февраля 2017 года. 14 февраля, э, как мы знаем, ну предположительно. По прогнозам, в марте месяце 2017 года могут происходить какие-то достаточно серьезные события. Ну, возможно, это что-то будет происходить, но вот такая дата есть. 14 февраля 2017 года. Ну и, как мы знаем, инаугурация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа будет 21 января. Дальше. Дальше. Как в фильме с Matrix, если мы добавим 895 дней, то мы получим другую дату, это 5 июля 2018 года. 5 июля 2018 года, ну, пятая волна, 5 июля, ну, возможно, тут есть какое-то тоже совпадение, что будет дальше, мы не знаем. Но у нас есть такие даты, и, возможно, в эти даты может что-то произойти. То есть если мы будем скажем так считать, что значит, в марте 9, 9 числа в марте 9 числа 2009 года мы говорим сейчас о бирже с такмаркете market. market дошел до батом это было с 3 шестерки очень интересное число, 3 шестерки три шестерки это имеется ввиду S&P 500 и тоже это была дата а сейчас мы говорим о 15 февраля 2017 года то есть 1 плюс 5 это 6 то есть дата была 14 мы сейчас говорим про 15 так вот в этот период 14 на 15 может что-то произойти Дорогие друзья, это не с точки зрения каких-то страшилок и там, пуганий кого-то, но это с точки зрения нумерологии. совпадением, ну, пожалуйста, можно считать все это совпадение. Но на самом деле можно на календаре пометить эти даты и, так сказать, быть готовым к чему-то, то, что может произойти. Но вот об этом мне хотелось поговорить по всей вероятности на этом мы можем закончить нашу программу этот сегмент нашей программы и э, я желаю всем вам не э, не заморачиваться вот этими негативными какими-то вещами а жить в позитивном все-таки настроении и э, именинников которые родились 19 числа э, декабря 19 декабря э, Хочется поздравить с днем вашего рождения и пожелать вам всего доброго, всего хорошего, всего светлого и счастливого. Спасибо, Майкл. Спасибо за интересный рассказ. Спасибо. Всего доброго. Вам. До свидания. Спасибо.